Вопрос. Если человек говорит, я вот мне нравятся там три руны да, какие-нибудь, и я хочу выгравировать себе на руке, сделать татуировку. Я и вот человек да. берет угу. и выбивает их себе на руке. Вот. Такие вот какие-то руны. Вот. И вообще, что вы по этому поводу думаете? Вот татуироваться рунами – это как вообще? Я всегда смотрю эти если ко мне приходят, ты спрашиваешь, можно ли я такое сделаю? Я обычно отговариваю максимум, что к чему-то договариваю. То есть, если человек этот не в традиции, не собирается там быть, то ему эти руны будут как... Ну, подействуют они там месяца два-три, может быть, чисто как энергетические знаки, да, без зарядки. Он же не для руны, для богов. Конечно. Потом все будет, как у него рисунок, но будет, как дурак с этими рунами верить на, на их силу. Вот Если же человек в традиции, то этот... Не использую сейчас слово руностав, не люблю, потому что ставы на себя вообще глупо бить, это не нужно, так же как и руновязи. Есть древние вот эти вот, по-моему, две, две или три, ну вообще в древней я рекомендую, если уж прям очень кто-то хочет бить и ассоциирует себя с конкретным вот, я что-то вело. Но ну, наверное себе в компа, тебе будет этот компас показывать всю жизнь правильный путь. Ну, ты веришь, что всех достаточно безопасно пить. Или если ты в традиции, опять же, ключевое, если ты в традиции, или тот же, ну, компас, это вид весер, да, или шлем да. ужас, агельсияльнус, самый знаменитый, да? да. Их тоже много вариантов. То есть я, на самом деле, себе, честно говоря, подумываю делать. Мне нравится. Но это нужно выбрать место, где ты это будешь бить. То есть кто-то спереди, а у меня интуитивно идет сзади, где-то на спине, то есть, потому что обычно падают сзади, когда человек бит. Ну вот, то есть вот так. Почему нет? Я видел там на речах. ну это скорее, кто-то молот Тора бьет, это скорее стилизация. Вот, молот Тора, да, это вот какие-то стилизованные хугины воронов, пожалуйста, волков, пожалуйста, бейте. Вот, Но вопрос, что ты как ты будешь ходить с рисунком всю жизнь, потом у тебя, то есть ты, а, большинство же людей там по молодости что-то там, вот хочу в эту традицию, сегодня я язычник, завтра там еще кто-нибудь, а потом в середине жизни его, его отпускают, он забывает про это, про клятвы богам забывают, и абсолютно относится да. к этому как. А, а, как а, купола стой, а купола остаются. Да, да, арун-то работают Да, аруны-то работают. Вот рекомендуется, конечно, ставы вырезать на всяких различных дубовых дощечках, на костях это в древние рецепты. Вот. Касаемо, ой, кто-то даже там те, бьет бантруны, Фрей, у каждого бога есть бантруху как они выглядят. Пять хейти, Одина, написано хейте, это имена Одина, записывается банкомат, например, да? Так, да? Да, да, да, да, да, да, -да. Вот. Ну, он тоже, как-то, люди, которые там. А потом его в православную свет... церковь причащаться не пускай Нет, а он не. Да, случайно, как то потому что он в традиции, но он убил такой, все, он стал ближе в Пойден, ничего подобного то есть, это не служить надо. Да. Ну, есть, вот Этому Богу надо молиться, знаете ли. Ну, словом молитва, да, в принципе, да, можно, а -а -а. а -а -а. можно потребить. Молиться у нас называется почитание, да. Есть, у нас называется не висы, вис, Ну, те же самые висы, только сейчас скажу, все, уже вылетело из головы. <laughs> вот. То есть, да, по-своему, молитвы хейти, Имена богов перечисляешь ты. Потом, там же столько у Одина имен тоже не, не очень много. То есть, да. в разных... Потому что, если все сагу перечесть всю эту дату, то mm -hmm. очень много можно ипостаси найти. Также, ну, поменьше конечно, чем у Иеговы, но тоже много. Он и такой, и справедливый, и вездесущий, и могучий, и так далее. Да? Очень много моментов. Поэтому какому, какую ипостасию ты обращаешься, такую ипостасию ты можешь призвать для своего дела. Это важное. Чтобы знать эти ипостаси, нужно уметь э, читать скальдическую поэзию. Желательно в оригинале, или хотя бы уметь переводить, хоть немножечко владеть исландскими, исландским, или шведским, или норвежским, древним языками, чтобы уметь, уметь это правильно перевести на русский. да, Хотя uh -huh. бы там произведение, окончание. Потому что современные рунологи многие берут те же песни Одина, да, и переделывают из, uh -huh. из этой под, под себя, ну, иногда, иногда работает, меняясь просто он на она, она на он, и порой все хорошо. А что вы больше предпочитаете в магической работе, руны или карты Таро? Карта Таро, я же говорю, я использую только как вот медитацию, настройку, если мне нужно на себя или на человека проецировать некий архетип, чтобы его настроить на что-то. Если э, в магической работе, в ритуалах я использую А. Руны. В я использую Б. Руны исландские. Это близко, но это другое. Я использую В. Руны венгерские ставах, то есть я работаю не только со скандинавским повторком, я использую глифику. Глифы это царя Соломона, Ицхака, uh -huh. Авраама, то uh -huh. есть ваших, uh -huh. да, иудейских uh -huh. царей. Ну, я, обращение к Ягове, к Яхве, то есть это были цари, это непосредственно были мастера магии, их признают uh -huh. во всех традициях, от uh -huh. папиуса до и так далее. То есть с ними можно работать архетипично. Я просто ставлю этим царям дары. Дары для того, что они придумали эти алфавиты, они придумали эти глифы, они должны быть благодарны. Не богам, не Ягове, не ангелам, а царям. Потому да. что эти глифы придумали люди, да, поэтому, вот, то есть, есть литература, есть книги. Разную символику, на самом деле, мне именно привлекает графическая магия, что вот можно нарисовать, что можно продумать, как они же все это переделены, все описано, в я тоже копаюсь в различных информациях очень много новоделов надо понимать, откуда источник то есть там в касании где она это взяла, такой же алфавит был нет тоже надо осторожно понимать какую силу ты каким алфавитом работаешь, да использую различные там веточки вот 14 чародейских руно-рядов Исландии, например, тот же вот, Кораблев. Вот так вот так ты вот. сделай, вот. вот так вот, mm -hmm. сейчас вам покажу веточки, веточки, ты вставай, это все сделай и попробуй разбери. То есть каждая, каждая там, так называемая, и нищего бродяги, да, то есть использовалась в каких-то mm -hmm. вот написаниях, в сокрытиях. Это важно, потому что мало рун, иногда нужно что-то законспирировать, и существуют еще литеры, например, дополнительные для усиления рунносталов. Это мало кто знает. Это тоже исландика. вот интересно, знаю, как литеры в белорусской мове означают буквы. Ну, то же самое тут да. буквы, но это магические да. буквы. Это да. для усиления чего-то. Это из древних источников исландских народов. То есть литеры для усиления, да. литеры для усиления магии, литеры для... День. То есть ты делаешь став, но чтобы его там, например, усилить, они обращались к конкретным богам, используя определенные буковки. Да. Ну, это как вот алфавиты, есть же много разных, и инохианские алфавиты, вот то же самое. То есть графическую магию если при грамотном подходе в одной традиции ее можно совмещать. То есть венгерские руны, они имеют, например, пересечение со скандинавскими, то есть я могу, в принципе, обращение делать к богам, а использовать параллельно, рядышком, в этом же ставе, например, или... Ну, я не завязывайте один строй другим, да, как делают я здесь, либо, да. либо обращаюсь вот, к тем делам. там, в принципе, написано, как каждый строй придумал, откуда история, к тем, кто ее придумал. Вот mm. так вот. Я не люблю кашу, что прям совсем смешивают, когда в одном там и Авраал, и Соломон. То есть, если работаешь с конкретным строем, работай с ними. Работай не с ним, делать, Не, не прыгай, все, да. Не надо Купы, кашу да, варить из варенья да. и, и голубинных, блин, конечно, яиц. Конечно, конечно. Да? да, да, да. Согласен полностью. То есть, я, например, не прыгаю с традиции на традицию. Хотя... Иногда, конечно, бывает, что нужно упихнуть неупихуемое, как говорит один маг чародей Упихнуть, неупихуемое. Не не не да, и, иногда, иногда бывает это просто необходимо там, для усиления. Там, делаешь, например, что-то очень большое, коварное и, и, и светлое. Ну, как всегда. Вот. И как бы тогда вот для усиления иногда используешь там и то, и то, и то. Вот еще вопрос Давайте. вот какие то интересные случаи из жизни связанные с магией вот такие конкретные конкретные чтобы наш уважаемый радиослушатель который сейчас присутствует на волнах радиостанции Сан-Гейтс, он понял что магия это не игрушки вам какие то я буду рассказывать сразу меня запишите в какие-нибудь театры какие сатанистские у меня тут уже люди некоторые боятся шоу бизнес из радио уже напугались кто очень много плетен, понимаете, если я некая девушка, а может быть и пару женщин учили меня основам чернокнижения, это все я, значит, адская чернокнижница, а. работаю, работаю с бесами и поклоняюсь по ночам сатане. Вот люди, наверное, а так. А еще... А еще он называл меня земляным червяком, да? А еще летаешь на шабаш, на лысую гору и не скажу, чем там занимаешься с козлом. Ну, как и все, как и все, собственно говоря. Мировоззрение у христиан, даже если человек вышел из христианской мировоззрения, я его называю несколько големическим, потому что голем это спящий человечки, а когда человек крестит, в младенчестве, у него вот родничок, так скажем, закупоривается, это вот очень известный, доказан уже, так скажем, факт, просто люди, да, не спят. Что голем вообще-то? Это человечек из глины. Да, это на человечек, которого лепили, то есть, ну, до сих пор есть эти все формулы и, скажем как это, по-русски сказать. Церковь големов таких вот, которые не думают, а думают, что все, Иисус Христос их спасет после смерти. Знаете, у меня был один знакомый хороший, я сейчас вам расскажу, смешную, потешную такую христианскую байку. У меня был такой один знакомый в Америке, в Филадельфии. Он хороший человек, но непробудно пил. Пил всегда. Вот. На работе пил, и дома пил. Всегда пил. Вот. И такой вот он, такой, да, нет, не знаю, то есть все, больше я от него никаких слов не слышал. И вот я, э, мне, я ему говорю как-то вот в Пасху, он позвонил там и, и говорю, э, Христос воскрес! Он говорит, Иисус Христос! Назад Иисус Христос! А еще... Как... У нас одна другая тема есть. Знаете, как знакомый рассказывает про Христос, Христос Воскрес. Идет и в в праздник Христос Воскрес. У увы, буковка эта, палочка отвисла и упала от да. освещения, И получается ХЗ Христос Закрес. И так и пошло. Да. Потом у этого же человека был день рождения, и там так волю судеб получилось, что нечаянно проходил мимо я этого дня рождения, нечаянно, в одной компании мы с ним оказались, и вот он так выпил хорошенько, и что-то вот мы за крестьянство заговорили там с умными людьми, а он там вот сидел так сбоку и так бурчал, я крестьянин и за свою крестьянскую веру пару... Вот. После этого человек получил кличку крестьянин. То есть это слово Христос. Я, конечно, не хочу богохульствовать. То есть, понимаете. Мы не богохульствуем, мы просто немножечко над темностью если не... вы... да, да, да, да. А если вы уже изучаете эту традицию, то изучите ее до конца, уважаемые там люди, да, кто нас слушает. А потом уже идите, креститесь сознательно, если вы хотите, действительно, чтобы ваше бренное тело, тело там, и ваша душа, главное, после смерти была передана. На, на секундочку, это вот для всех славян говорю, и, и Иеговия, это на секундочку, еврейский бог, да, то есть, а христианство придумано, религия, которая евреями умными, евреями придумано для неевреев, поэтому вы подумайте, то есть, когда человек иудеи, не, не зря они в своем удаизме, то есть, да, у них. И, у них да, Христианство ⁇ это иудейская секта. Давайте это говорить прямо. Секта, конечно. Да, прям, это да. еврейское, э, да. скажем, мировоззрение, это еврейское учение это о Ехре. Только для тех, кого они хотят, так скажем, ну, не поработить, а сделать своими рабами, по сути, ну, <свят> Тут даже как бы не то, что поработить. Скажем так, эм, я это вижу, вот моя точка зрения на это. То есть оно как было? Вот в иудеи как? Если ты согрешил, ты должен принести жертву, да, и все. Да. И не волнует. Сделал одно, принес жертву там... Это сделал там большой грех, вала принес, да, и mm -hmm. люди думали вот делать плохо или не делать, потому что а ты не можешь не отчитаться, если ты не принес жертву, то потом, э, ну, там есть специальный ритуал жертвоприношения, и вот все потом люди выходят, и каждый говорит, я принес, я принес, если ты вышел и сказал, я не принес, сразу человек падал замертво, то есть Бога нельзя обманывать, сразу человек падал mm -hmm. замертво, поэтому mm -hmm. человек трижды думал, принести ему жертву, то есть, иными словами, э, делать ему грех или не делать, потому что за каждый грех была жертва конкретно. И, и ясно. Вот этому-то Я текточку а, да, из них была не... грехов-то заповедей. Сколько у Моисея? 130... Напомни мне, ну не 10 Много, а... Много. 135, много, 135 там, да? Там были огромные. 160... Сколько скрижали? 165 или 135? Много. Нет, точно, скажи, ты как знаток в традиции. 165. Нет, подожди. 166. 166 скрижали. Все, 166. А для христиана не сократили или, да, действительно, такая <смех> лайт-версия такая. Лайт-версия, да, это демо-промо-вариант. <смех> <смех> Дело в том, что, как бы, суть христианства – это, вот, как бы, один инопланетянин умер за всех людей, и теперь он как бы вообще бесплатная жертва, и теперь можно в не тащить. Вот в чем дело. То есть теперь... Это сделано, зато прекрасно, денег с этого вообще... Можно было теперь в Алане отдавать, можно теперь в церковь принести деньги, десятину, откупиться. А святые отцы, значит, католическая церковь пошли еще дальше, они индульгенции выдавать стали. Но это вообще было весело. А в иудаизме сейчас как обстоят с синагогами, с честностью ну, ну, грехов, ну, там, ну, это, ему... что? Даже Ишуа об этом говорил, ну так Ишува же, он, он же вообще был такой парень не, неспокойный, то есть назвать Вагницем Божьим это ну, Конечно. это нельзя, то есть он, он был очень жесткий на самом деле. Но вот представьте, он приходил в синагогу и говорил великим учителям, там реально серьезные дядьки, и он говорил, вы коробки окрашенные, снаружи все такие гладкие и четкие, а внутри полны нечисто... нечистоты. Представляете такое учителю великому сказать? Да? Что то есть какой он должен был силы волдать? Или другой момент, там, ну, когда он там со собирал там, целые стадионы, грубо говоря, и кормил там, чуть, ну, брал одну рыбу, да, и ломал ее вместе с хлебом, и всем передавал эту еду, ну, то есть материализовывал. Это тоже крутая штука, да? То есть, ладно, там, по воде ходить ходили. А как он э -э, на рынке начал? Э -э, ну, вот один человек, там, представьте, что такой иудейский рынок огромный, да, все там золотые с товарами. Человек взял плеть и. И что-то произошло, и все в ужасе побежали от него. То есть он, он стал, то есть там, представьте, там войны, да, там, ну, как надо, там же охрана, Римская империя, все: евреи, богатые, бедные, разные, всякие. И вот, вот это вот стадион, целый, который торгует вот всем, да, продает и торгует, вдруг резко какого-то, как бы там, парня побежал, побежал просто в ужасе все, все бросили, деньги, там, свои копии и убежали. То есть, а он так хлыстом бил и приговаривал, ах, вы! Устроили в доме от самого тут бардак, я вам сейчас дам. То есть, какой силы должен был дать человек? То есть, какой, Что он должен был использовать в технике, чтобы так испугать, какое психотронное оружие ну, он. Ну вот его, ну, вот, наверное, вы ненавидели иудеи, это да, побольше часов. Ну, так он много таких делал указывается. То есть он упал там вообще. Был конкретно, да. То есть, и мало того, за ним же все шли, почему там проблема возникла? Он, он шел, а за ним люди шли говорили: это царь, это царь иудей, это царь иудей. Ну, потому что, конечно, люди видят, что он вытворяет, и они фигеют вообще, как бы, да, то есть они понимают, что это непростой пацан, то есть, да. вот, Может, и тарелку его видели, ну, непонятно, на чем он там летал, да. То есть, ну, не на метле точно. Вот, но он же там вытворял, понимаете. вот, И поэтому, как бы. <связывая> люди, люди понимали, что здесь что-то не так, но все равно, понимаете, вера их была маленькая. Почему же его распяли? То есть все-таки евреи хотели посмотреть, как Сын Бога сойдет с креста, то есть, вот в чем тут прикол весь. Да? Они просто они шоу хотели на самом деле. <связывая> вот. И как бы, еще такой момент. Христос же был очень дерзкий. Как он Пилату заявил, то сказал, я, не, я", Ты", Ты", говорит", я" говорит", ни в чем не вижу его вины, его привели и судят. Говорит, Пилат говорит, я не вижу в нем вины, да, отпустите его. Ну, он, А первосвященник говорят, говорит, но мы не можем его отпустить, он смущает народ. Говорит, хорошо, в чем твоя вина? Вот Ему там дают бумагу, он посмотрел, говорит, тут написано, что ты, ты говоришь всем, что ты сын Бога и царь, царь Израиля, так улыбнулся, он говорит, ты сказал. То есть он его так троллит, говорит, ты сказал. То есть, да, вот, и тут уже, конечно, да, тут он сказал, ладно, ребята, умываю руки, типа, ну, не знаю, делайте с ним что, что хотите, и то он молодец, он же, он пытался два раза чтобы его спасти, первый раз он сказал, да. смотрите, вот он ворова, разбойник, убийца и вообще лиходей, то есть, ну, совсем У -у -у. плохой, и вот вам вот ваш бог, да, и, и пророк, и там... Кто? То есть, раз, люди, толпа начала, рать, Опа, начала все, да. Да. Они все хотели посмотреть на чудо. Они думали, что он сейчас сойдет с креста, да? а он по-другому решил. То есть он же, ну, как бы он же, он же высший, то есть это же, ну, как бы высшее существо, да, назовем это так, да, там... Ну, говорит? понятно, что дух, дух все равно, так или иначе, пророк, так же, как и Будда ходил пророк. Естественно, им, им было вообще до золотой звезды Давида, Но что... В любом, в любом высшем есть все равно тело бренное. А. То есть, они думали, что тело, оно сейчас вознесется. А. А... что опять чудеса. и это показывать. А он вот по-другому решил, да, то есть он тихонечко сказал, О, отец, почему ты оставил меня и умер. Ну, правда, там, да, прогремел там взрыв, там, что-то там, оно, это, затмение случилось, то есть, и все поняли, что они, что они, наверное, немножко попали. И после этого, да, началось. То есть Израиль начал трясти. Но дело не в этом. Дело... Ну, вот -то, то, что он там воскрес, это, знаете, это недоказанный факт до сих пор. Ну, вот, если он мог одной рыбы накормить стадион, почему бы ему не воскреснуть? Это же такие вещи элементарные. Он сай вообще материализовывал перстни, золотые слитки. А святой Лойола, например, вот у нас в Америке есть университет имени Святого Лоела. Был такой вот недавно, лет двести назад, такой дядечка Лойола, монах. Он жил в Ватикане прямо. У него была одна маленькая такая особенность, почему его именем университет в Америке назвали в Чикаго он Понимаете, он летал. То есть вот... Левитация, да, левитация. Да, То есть чувачок выходил из Кейли, раз поднялся, как вертолет, и полетел. Так вот, папа Римский 200 лет назад издал указ, специальный указ о том, что Балайола не летал. Потому что монахи, вот молодые, которые так, в Ватикан приезжали, они дико шугались, они думали, что бесы какие-то или что... Ну, представьте, мужик летит в рясе, там, да, считает себя. То есть он вот так вертикально там, Он взлетал и полетел такой, да? То есть и летит, улыбается, там всем хайбайк, ну, кого... Доказательства этому есть? Есть. есть. Это, это можно прогуглить. Есть документы, подписанные рукой Папы Римского, о запрещении монаху Лайоле летать, потому как он смущает паству. То есть люди шугаются. Ватикан это небольшое государство достаточно, а он там полет Вполне допустимо, учитывая, что сейчас же есть люди, которые пирос, пиросман, так, возгорают предметы там взглядом. Есть, существует и левитация. И Конечно. Так если даже обычный монах мог летать, да, а ученики того же Иешуа могли руки возложить на человека и говорили все это здоров, свободен, и демонов выкидывали из тел, вот, и ну, всякие ну, тоже другие чудеса совершали. Да. Mm -hmm. Так что же стоило Ишуа там еще одно тело материализовать себе и типа воскреснуть, или просто сделать 3D-проекцию? Ну то есть у него же там чудес было, достаточно на корабле. Поэтому, то есть ему там что Ну, Скажем, это все равно не какая магия, все равно может быть какой-то взрыв или сгусток вышел, но это не значит, что вот прям воскрес, тело же, но не воскрес, тело же осталось. Душа она понятно, что она вознеслась, он уже не жил. Как же, но понимаете, дело в том, что на самом деле в Индии такие штуки очень, очень даже работают. То есть есть э, йоги, которые типа как умер не в такую глубокую Да, в таком, то есть они так и сидят в глубокой медитации. Раз такие там через там полгода, и открыли глаза, да, пошли помылись, и опять вот они, здравствуйте. То есть, почему бы э, Ешуа не мог такие штуки делать, я думаю, легко. Мало того, мы ведь не знаем, где он был до 33 лет, извините, а вот в буддийских монастырях в Улхасе конкретно есть описание человека, который приходил и брал такие практики. И было написано, что это совсем не человек вообще. То есть, он приходил, он обучался, он показывал свои чудеса, вот, и он, он реально жил там по монастырям, то есть, почему бы... Да, вы... уходит и одной рыбой кормит толпу, и потом материализует золото, то есть когда ему надо было налоги заплатить, а денег не было. Хотя, заметим, Иуда Искариот тягал к вам сундук золотом, надрывался бедолага, то есть Христос шел, и сзади за ним сундук волочили, полный золотых монет. Но как-то там раз, где-то там этот сундук был, и надо было заплатить, а он же говорил «Кесфер, Кесфер, платите налоги». Вот он такой, первый, кто прорекламировал налоговую службу, это был Ешуа. Вот, то есть налоговый сбор. Он сказал, кажется, Петру или Павлу, я не помню, кому-то из апостолов, иди, говорит, возьми там рыбу, говорит, слови, у нее изо рта достанешь монетку золотую, ей заплати. То есть он еще такой, из-под вы да, он мог просто сказать, там, найди монетку. Он сказал, нет, вот достань рыбу, а, а у рыбы изо рта вот достанешь монетку. Типа вот, ну вот так. Mm -hmm. Поэтому, mm -hmm. в принципе, я вполне, вполне себе допускаю, что он мог на кресте как бы приснуть, а потом э, там через какое-то время выйти из этого состояния и сказать, господа, а вот он я. Вот. Мало... Там же были еще более крутые чудеса, Его вот, когда положили это в пещерку, ну это как называется, типа как склеп, ну э, в скале дырка и камнем огромным привалено. То есть, когда туда люди пришли, что они увидели, да? То есть, когда Мария туда пришла, она увидела двух ангелов, там рядом сидели ангелы и сказали, что ты ищешь здесь? То есть, да, они пришли, его забрали и все, там, да, дали ему какой-то там укол, сделали и он опять ожил и все нормально. То есть, понимаете, технологии. То есть э, Скажем, если с инопланетной точки зрения рассматривать или, ну, как бы, считать его существом существо более высшего ранга, плана, почему он же свою миссию как бы выполнил, почему бы, там, Центральный Брахман не послал бы к нему парочку космонавтов, правда? То есть, <laughs> вполне, вполне они могли прийти, ввести ему укольчик, и все, и он опять ожил, и все обалдели. Опять же, он же не так вот в теле ожил, он написано в духе явился. То есть, они дали какую-то голограмму с корабля, то есть, смотрите, я живой, я тут, идите, все, вот. Но ангелы там, они все. В дорогу да. шуршали вообще. Да, то есть пацаны в белых одеяниях с крыльями, там выруливали и вправо, и влево. Вот, и там целый космодром вообще у них был, на самом деле. Но мы отвлеклись, это мы так... Мы конкретно... это был э экскурс конкретно да, в христианскую мифологию. Сейчас Михаил, это не простит. Мы забрали кусок его передач. Так вот, дело в том, что, но христианская магия на самом деле очень сильна. И та магия христианская, которая была тогда, ведь даже в той Кажется, это не христианская, это иудейское. иудейская. Иудейская. Миссия. Да, конечно, потому что воскрешать мертвых. Написано даже, что ученики мертвых воскрешали, бесов изгоняли. То есть, ну это как бы вообще это. Ну, скажем... Бесов это универсально, так скажем. Бесов уже потом придумали. Начально это были нечистоты, лярвы какие-то, да. вот, э, ну, психологические понимаю, болезни, да. Звается, скажем, взаимодействовали с потусторонними силами и одержание упирали. Они умели это делать. Вот. Потом, опять же, Исц, ну, исцеление, да, то есть э, исцеление, одержания Потом э, они же видели там будущее, они пророчествовали, опять же, гадали. Хотя написано, что гадать нельзя, но они... Ну, чем пророчество, они отличаются. Нельзя, есть, ну, да, он... да, конечно. Нельзя, потому что мы их конкуренты, поэтому да. нельзя. Помните вообще, когда была такая тема, темпятидесятницы, когда а, они ну? были энергии крещены, Дух Святой на каждого сошел, и они все получили дары, вот, дары от Бога. Что такое Иди. дары от Бога? пророчествование, понимание разных языков. То есть они могли идти куда угодно, проповедовать, сразу понимали язык. То есть они становились там пророками, ну, грубо говоря, экстрасенсами, колдунами. То есть они получили все эти дары. И они могли вот, без всяких карт, без всяких а, предметов, то есть они уже как бы им ДНК изменили практически, если так можно mm -hmm. сказать. Их сделали чуть-чуть, совсем немножко не людьми, скажем, да. Mm -hmm. То есть, они стали крутыми, и они крутыми оставались до последних дней. Они знали, когда они умрут, они знали, куда им идти. То есть, их ну, просто… так скажем, тоже духами, вместо, вместо души да. человеческой поселился какой-то дух, который на планету может и, быть разум. Да. Именно, да, например, светлый дух, да. Ну, потому что написано… Так, темный, темный, наоборот. Нет, ну, дело в том, что там… там же нет, ну, Яхва же воевал а, с, с, с темными духами. То есть в день пятьдесят темный тем, тем, тем не будет. Не, ну это естественно, конечно, да. Была... Я да, там было обращение к конкретному источнику света, вот, и иными словами, то магия реально, христианская магия, тоже реально, даже до сих пор, посмотрите, вот в церквях мощь лежат, ничего себе в церковь захоже, там труп. да, что это как не это поклонение каннибализм, по сути, Каннибализм, они же не едят этот труп, труп святого какого-то, да, он лежит в церкви, запакованный труп, Вы извините, это некромантика, да, Некромантика, да, целуют трупы, ну, а таким образом они они через эти трупы, через этих святых, они энергию этих людей забирают в христианский Грегор. Все, все в... почему-то сделано. Ну, свечечки за упокой души, свечечки за здравие. А попробуйте-ка перепутать. Ну, ведьмы этим и занимаются, в да, принципе. Да да, специально... да, да. А потом, а святая водичка под куполом. но это же тоже, ведь купол, это же суть пирамида, это же энергосбор. Конечно же, да. Святая водичка. И много, а иконочки, да, о крещении за денежку. Чем не ритуал, правильно? А пояс, оберег, сорока уст, сорока уст, извините. А все да. А все возможно. Сорока уст. Сори. <смех> всевозможные вот такие а, заклинания и, и молитвы. И вот ну, это, просто, это просто вообще, просто этот, этот Хогварт какой-то, ну, школа Гарри Поттера конкретно, да? Ну, например, те же про «Проклятия неверных по пятницам в церквях», то есть те, кто не христиане. Да, там <смех> так, такие речи вы почитайте Псалом, по-моему, 123, что ли, что-то такое. По «Пятницам», которые ты читают в христианских иными, иными, <свят> иными словами, то есть христианская магия, она сильна... И действенно, то есть, и не надо забывать о том, что все это работает. Когда люди говорят: О, мы не верим там, да, в христианскую магию, мы не верим в, цер в церкви. Очень зря. То есть но особенно нет, но особенно те, как, те кто том, что те, кто в это верит и туда ходит, просто нужно самим тогда уже использовать эту магию, а не быть рабом церкви. Вот, то есть, надо же самим использовать я, если... и способности, конечно. А, а, а знать Бога живот. Но для этого греститься не обязательно, я вам скажу, чтобы использовать это вот на будущее технику. Кто хочет работать с двумя энергиями христианской магии, темной и светлой стороной, да, в этот мир через хея, христианский Грегор, вам, ребят, не обязательно совершенно хреститься. И даже вам достаточно даже клятву, мне кажется, не обязательно давать. То есть там идет такое взаимодействие. Если ты с этим Богом, он, естественно, тебе помогает. Если ты не с ним, то значит, ты с другим Богом. Либо ты вообще вне Бога, да, то есть так. То есть тут идет Насколько ты дашь, насколько ты получишь, это везде так. Да, но просто дело в том, что люди очень часто путают понятие вера и религия. Вера в Бога это одно, да, есть прекрасные, замечательные святые люди, которые верят в торжество справедливости, верят в Бога, как в центрального брахмана, Творца, который все створил, и они поклоняются. А есть люди, которые идут именно в церковь, как в религию, и поклоняются именно вот этим стенам, иконам, то есть как Конечно. бы... То есть надо различать религию И веру будешь, в Бога. Да. Сходил, сходил в церковь, вроде как облегчился, а вот так вот нельзя просто обратиться дома, например, да, или... Ну, вот. понимаете... Потом грехи – это все искусственное понятие, опять же, чтобы... Ну, грехи – это не то, что искусственное понятие, скажем, просто понятие греха, оно само по себе весьма обтекаемое, и да. тут, понимаете, кто может сказать, что есть грех? Даже тот же Ишува сказал, кто сам без греха, пускай первый бросит в нее камень, да? Конечно. Вот, то есть, Конечно. тут такое понятие. Он же понимаете. не призывал строить церковь в честь него, опять же. И он никогда не называл себя Господом Богом, заметим. Он, мало того, он всегда говорил, да, я, я отец одно, но отец выше меня, поклоняйтесь только отцу моему. То есть вот это но он... Он называл просто... себя сыном, так скажем, что он его почитает, а не сыном в прямом смысле. Конечно. Он никогда не говорил, я Господь Бог, поклоняйтесь мне. Потому что он же сказал, когда его э, э, дьявол искушал, ну, мы берем христианскую традицию, да, uh -huh. в искушении, он же сказал, что неужели ты думаешь, что я сейчас не могу позвать сюда достаточно легионов ангелов и тут разорвать, да? Всех. Но зачем мне это надо? Я же сюда пришел по другому, по другому поводу, я должен это сделать. То есть, типа, не моя воля, воля отца моего. То есть, если бы он был сам Богом, получается тогда это что, у него паранойя или раздвоение личности. То есть конечно. понятно, что Бог это Бог, а, а Сын Бога, ну как бы, компотник ну, Бога, Бог. Да. Да. То есть он в человеческом теле, и это не сам есть как Бог, вот как я это понимаю. То есть, допустим, конечно. Мои христианские друзья, которые почитают Христа за самого Господа Бога, за верховную личность, но я почитаю Его как великого пророка, как очень серьезного мага, волшебника. Конечно. И человека, точнее, не человека, I'm sorry, совсем не человека, а существа намного высшего порядка, который однозначно выполнил свою миссию, но он никогда, извините, не говорил, поклоняйтесь мне, стройте храмы в мою честь, воспевайте меня и пойте меня сам. Он говорил, не мне, но отцу моему воздавайте хвалу, и отец, выше меня ничего не делаю, пока не увижу творящим отца моего. Ну что еще может быть конкретнее, а? То есть, ну... Это религия, понимаете? А религия это опиум для народа. Религия это самый выгодный бизнес. 600% с одного вложенного рубля. Поэтому, ну что, мы тут о религии сейчас не говорим. Мы говорим сейчас о силе. Точнее, говорили, потому что наша программа неизменно уже... Володя задал вопрос и сам на него ответил. ясно. Да. Нет, ну почему? почему? С, с редко... и магические, про магические случаи мы видимо, расскажем завтра. Да. Сейчас отвечу на эфир. Отлично. Уже, я, уже, я думаю, я не знаю, с тобой ли он будет, либо он будет с, с Майклом, с Михаилом. Раз, разберемся. А, будет день, будет пища. Да, я думаю так. И уже поговорим непосредственно о техниках, о практиках это и про, про кладбище, потому что про кладбище это это жесткое. Да. Я... Такие вещи я, в принципе, не очень хотела бы на самом деле рассказывать в эфире, потому что это всегда, то есть если вещи касаемо с клиентами, да, там могу рассказать истории там, людей, которым я помогла, да, касаемо вот непосредственно вот моей личной работе с силой. Ну, это не эфирная тема, на самом деле. Это тема частных вебинаров. Что ж хочу сказать, что наш неизменно прямой эфир потихонечку подходит к концу. Телефон прямого эфира 847-226-9956. Если кому-то нужна помощь от э, ведьмы, э, рунолога, торолога, Вопросы, Ангел Грант, даймер, да. если есть какие-то вопросы, вы, пожалуйста, там звоните, мы однозначно и передадим все это дело и вас свяжем, и вы сможете сконтактировать с этим замечательным человеком и ä, поработать и решить те или иные проблемы. Вот. <laughs> до свидания, Спасибо. до новых встреч, до завтра. С вами была Радиостанция Сангейтс, Ангелина Грант, и я ваш покорный слуга Владимир Гершанов. Передача Терра Инкогнитов. До свидания, до новых встреч.